Вы находитесь на линии фронта Если хотите выжить, слушайте меня Подойдите к столу и возьмите оружие Надо двигаться быстрее, товарищ И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку Оружие на столе, товарищ. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в бежать! другую. Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтов к огневому рубежу. Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Козлов! Очень хорошо! Отлично! Очень хорошо! Козлов, хватит! Теперь испытание это время! У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски! Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по тише приклада! Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты! Это же картошка, товарищ! Комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Теперь бросайте картошку в мишени. Хороший бросок. Неплохо. Хороший бросок. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленные. Вот. Ох! Хват! Хранись! Хват! Хранись! Хват! Хранись! Хват! Хранись! Хват! На юго-восток! При, при поддержке пылевой артиллерии. артиллерии! Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны! Это не Товарищи, шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Берете! Другом. Осенний, семянный, остальные! Пошли! Со мной! Редавой! Убьезие! Ух! Ух! Ух! Ух! Фашисты! Сразу за мостовой! Впереди! Фашисты! Рядом с грузовиком! Впереди! Товарищ, рядовой! За плотно! Выкрытие! Взбор фриз! Давай, идем! Клавк <связь> <в день> <связь> <Лежитав>! Забрала <связь> <связь> <связь> <связь> Er ist in der Strecke! Der Strecke! Er hat geschossen! Auf der Seite! Auf der Schuss! Die Strecke! Die Strecke! Mit diesem zerstörten Gebäude! Ледовой! Прикрой! Перезаряжай! Это фашисты! На нижнем этаже! Справа от нас! Ледовой! Уживайте! Забудьтесь! Он был отверган! дают